Из современных примеров я бы назвал одну нишу, в которую, видимо, на Россию попасть уже будет очень трудно. Это то, что Embraer называет кроссоверный самолет, то есть переход. Ну, это там 110-120 кресел, вот такая вот машина. Вот. Это то, что есть у Embraer, а то, что сейчас есть у Airbus, потому что Airbus uh -huh, приобрел в uh -huh. эту часть Bombardier, которая как раз все серии сделала. Вот. И, в общем, эта ниша уже вполне заполнена. Кроме того, нам ее заполнять фактически нечем, потому что суперджет строился так, что у него не очень много возможностей для того, для увеличения mm -hmm. в первую очередь это по двигателю ограничения. А в то же время МС-21 слишком большой для того, чтобы его туда укоротить до такой степени, и это уже он будет слишком тяжелый самолет. Вот. но с другой стороны есть альтернатива, это то, что сейчас в мире называется middle of the market, то есть самолет середины, то есть это нечто промежуточное между узко, ну, то есть это узкофюзеляжный самолет, имеющий дальность сопоставимую с широкофюзеляжными магистральными самолетами. То, где раньше был Boeing 757, но вот мы видели, что производство Boeing 757 прекратило, в общем, из-за отсутствия спроса на эти самолеты. С другой стороны, сейчас, например, есть подозрение, что растет спрос в этой области, и в частности, например, то, что предлагает Airbus, вот самолет А321neo с повышенной дальностью, он уже, в общем, превышает даже по дальности, они обещают 7500, по-моему, да, uh -huh, километров, yeah. вот. или там 7400 тысяч. Вот, соответственно, в принципе, у Иркута тоже есть возможность, у них там было свое время, но ну, мне кажется, очень так приблизительно, но все-таки нарисована идея МС-21400 с повышенной дальностью полета. То есть, в принципе, ну, возможно, есть возможность двигаться, двинуться вот в эту нишу. Если, конечно, у них, ну прежде всего, конечно же, нужно так сказать довести до так, хорошего ума ту базовую модель, от которой они работают. Это достаточно сложная идея, но вполне такая, как бы жизнеспособная для рассмотрения, по крайней мере. Э -э потребует совершенствования двигателя, действительно, совершенствования конструкции доведения ее до хорошего состояния. Но и опять же, опять же, если бы удалось сделать приличный и среднемагистральный узкофезляжный самолет, но ну, это было бы очень хорошо для страны. Э -э -э и для авиационной промышленности, конечно, в первую очередь. Это правда. К тому же, в общем-то, даже вот если им там удалось бы ну, захватить даже там, несколько процентов рынка, там 5 или шесть процентов рынка, то есть для мировых лидеров Airbus и Boeing это, в общем-то, совершенно незначительные объемы, но в то же время для России это был бы просто огромный объем, просто в силу того, что рынок пусков самолетов очень большой. Там счет идет на десятки тысяч самолетов. Это справедливо.